Материальная точка — макроскопическое тело, размерами которого при решении данной задачи можно пренебречь. Одно и то же тело в некоторых ситуациях можно считать материальной точкой, а в некоторых нельзя. Так, оценивая период обращения Земли вокруг Солнца, нашу планету можно принять за материальную точку. А при вычислении расстояний, проходимых верхней точкой Останкинской башни вследствие вращения Земли вокруг своей оси, этого делать нельзя.